Кафедра ядерно-физического материала видения – это пока рабочее название новой кафедры. Она будет создана в Казанском федеральном с институте институтом ядерных исследований. На первом этапе в работе кафедры примут участие сотрудники лаборатории нейтронной физики имени Франко. Речь идет о крупнейшем в мире международной научной организации. Особенность кафедры заключается в следующем: что это базовая кафедра. То есть это означает, что на этой кафедре вообще говоря готовятся студенты но которые могут быть в будущем ориентированы на работу в Объединенном институте ядерных исследований, это первое, и второе, с использованием оборудования, то есть они будут обучаться и выполнять свои квалификационные работы на оборудовании этого института. Уже со следующего учебного года кафедра начнет свою работу. А это значит, что магистры второго года обучения совсем скоро смогут пройти специальные курсы в Наукограде Дубна и проводить там свои экспериментальные работы. В перспективе работать в Объединенном институте ядерных исследований. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.